Всем добрый вечер, сегодня мы делимся с вами новостями по Warframe. обновление Жертва Луа уже доступно, Тенна. Смертоносный охотник бродит по пустынным залам Оракин на Луа, воя от необузданной ярости. Королева червей отправила свои силы, чтобы обнаружить и навсегда обезвредить хищника. Откройте для себя секреты, хранящиеся на Луа с новым типом миссий «Сопряжённые выживание». Новым варфреймом, новым оружием и не только. Варуна, варфрейм, вдохновленный волками, готова найти жертву А. Обновление 32.2.0, жертва уже доступна. Вой варуны зовет вас обратно. Бездна раскрывает старые шрамы и забытые секреты в двух новых узлах миссии сопряженного выживания. Войдите в систему сейчас, чтобы испытать 51-й варфрейм. Варуну. Сердце стаи и воплощенная волчица. Воруна, свирепый хищник, который будет поброшенным залом в луа. Войдите в игру сейчас, чтобы дать волю воруне и бросить вызов врагу вместе со своим отрядом в миссии к сопряженному выживанию. Найдите новые ограниченные по времени наборы во внутриигровом магазине уже сегодня, чтобы усилить свой арсенал, улучшить свое оружие, варфреймы и многое другое. Узнайте больше об обновлении жертвы в луа грохочет бездна разрывает старые шрамы и обнажает забытые тайны если у вас есть некромех то лучше им воспользоваться Волчица-убийца Ораки Сражается на вашей стороне Н Набор такой вой ты Бандл Тоже такой набор для варфреймов обновите свой арсенал только в игре с платиной уже доступно на всех платформах ну на которых уже игра вышла раньше или позже и вы можете зайти в игру и посмотреть, что из себя представляет это обновление, что за новый контент, может быть, вам понравится. Мы так надеемся. И на этом у нас все. Наслаждайтесь.